Не все то золото, что блестит, не все, что К2, то фрирайд, не все, что 13 метров на 165 длины, это слава. Здравствуйте! За мной серия Charger от K2, в ней есть три модели, которые нам уже хорошо известны, которые даже уже были у нас на тест. Это Super Charger, Spirit Charger и просто Charger. Они в этом году без изменений и в ними ничего не произошло и вообще ничто не поменялось. По-моему даже картинка, ну, как бы вот даже сами специалисты K2 не могут утверждать точно изменилась ли она. Конструктивно точно ничего, но в семействе есть прибавления это лыжа Turbo Charger, которая, ну, по крайней мере, такая новая в плане того, что она 165 длиной, она 13 метров радиус, но при этом это не славунка и ничего общего со славными лыжами она не имеет. В поведении, в катании имеется в виду. Это достаточно жесткая лыжа с усиленным титаналом, то есть в нем добавлено еще титаналы она с широкой мордой с широкой хвостом и с узкой талией за счет этого у нее получается вот этот 13 метров радиус то есть она жесткая но очень геометрально такая скажем яркая вот что и как это будет работать в катании конечно ну как бы можно только предполагать что лыжа должна при такой геометрии идти ровно быть хваткой, цепкой, но при этом за счет этой геометрии быть, в общем-то, поморочистой. Но больше про него, в общем, сказать нечего. Классический в остальном карф, маленький карф писторокер на носу, нос смещен, затуплен для увеличения рабочей длины конта, то есть лыжа сделана для резаного ведения карвинга, и должна в этом катании, собственно, себя и показывать. Будем искать их на тестах, чтобы не пропустить тест-тесты и результаты тестов, подписывайтесь на канал, ставьте видео так, ну, подписывайтесь на соцсети тоже, вообще на все подписано. кассету Правда тоже подписывайтесь, на все подписывайтесь. Все, встретимся на склоне на этих лыжах. Пока!